с этой и сразу за Мне кажется, что без то мы мне начале... кажется, мы в цей близко ходили узнавали.